Всем привет, с вами Макс Ряпьев и сегодня у нас будет очередное видео на тему квартир недели. Наши менеджеры подготовили для вас несколько вариантов и я бы хотел их озвучить, но с вашего позволения я буду зачитывать, потому что здесь много интересного текста, в котором я могу заблудиться и забыть. В общем, первый вариант это жилой комплекс Министерские озера, который находится, ну, в, так скажем, в центральной части, в центральном округе Сочи, минут примерно 20-30 Пешком до моря, если вы, конечно, сильно постараетесь, то дойдете. На машине примерно те же самые, но ну, 15-20 минут добираться. В общем. Комплекс интересен тем, что там наикрутейшие детские площадки. Жилье, конечно, такого формата комфорт-класса, но у них действительно большая территория, хорошая локация, уединенная самая главная локация и это место именно для ПМЖ. В общем, квартира стоит 13 миллионов рублей, площадь 92 квадратных метра и это 141 тысяча за квадрат. На самом деле это предложение интересно тем, что в принципе, недвижимость Сочи уже перевалила за 200, а здесь вы встречаете 141 тысячу за квадрат, причем вам же Здесь еще и укажут полную стоимость в договоре. Большая квартира, просторная. Вот вы видите ее планировку. И она круто подойдет именно для переезда. Вот как, может, стартовая квартира. Или если вы именно цените уединение, хорошую большую территорию, пожалуйста, вот можете ее рассмотреть. Следующий вариант это жилой комплекс Южное море, находится в микрорайоне Приморье, и Благодать, там же где актер Galaxy, флагманы такие, Королевский парк, Сан-Сити, в общем это все в той же локации. Место уединенное, там собирается вся, так скажем, знать, Сочи, то есть там много хороших дорогих вил, много элитной недвижимости. Это не сказать, что прям какое-то туристическое место, потому что, ну, туристы в основном в центре, как бы у нас тусуются. А здесь вы можете рассмотреть именно вариант такой для себя. 35 квадратных метров будет стоить вам 13,5 миллионов рублей. И это квартира, как вы видите, уже с ремонтом, теплые полы, газовый котел, большой балкон. И это предложение дешевле на 500 тысяч, чем аналоги в этом же доме. Следующий вариант, мы снимали его, это три дома на Красной Поляне, 500 миллионов рублей общий бюджет и это действительно интересное место для коммерческой реализации. То есть вы можете приобрести сразу три дома, общая площадь составляет 2246 квадратных метров, то есть каждый дом там порядка 760-720 метров, там чуть-чуть они отличаются. И если вы покупаете это все целиком, то вы получаете стоимость за квадратный метр 230 тысяч. Для поляны это вообще сказка. При этом дома, построены в 2009 году, они ни разу не протекли, они очень качественно сделали. Там есть некоторые моменты по фасадам, которые нужно переделать. Можете посмотреть видео, мы просто про них снимали. И... Можно это все реализовать как некий маленький апарт-отель своего бизнеса, то есть сделать там прям бутик, либо сделать это все под коммерцию, либо вообще перемешать все. Верхние там просто три этажа сделать как апарты, а нижнюю часть сделать как полную коммерцию, то есть запустить какой-нибудь ресторанчик, просто находится это все в самом центре Красной Поляны. Это очень интересная локация. То есть там ну, не хватает действительно таких вот коммерческих каких-то мест притяжений, где вы это можете реализовать. То есть вот, пожалуйста, вам это можно рассмотреть. И я не говорю вам, что рассмотрите центр 500 миллионов рублей. Вы сейчас скажете, блин, чувак, вы пол ярда. Обратите на другую цифру. 230 тысяч за квадратный метр. Вы можете собраться с друзьями, можете собрать целый пул инвесторов и выкупить это все, разделив это все между собой, скинуться там по сколько-нибудь денег сколько вам позволяет, и набрать сумму в 500 миллионов, это если вы купите целиком. Альтернативы просто в такой же местности продаются примерно по 500 тысяч за метр. Здесь, как вы понимаете, приобретается это все больше, чем в два раза дешевле. 230 и 500. Такое предложение. Не будем отходить от темы коммерции. Есть еще одна коммерция в центре Сочи. 736 квадратных метров 250 миллионов рублей мы чуть дальше перейдем к предложениям попроще здесь мы говорим именно по такие именно формат бизнеса в общем раньше использовалась коммерция как ресторан-бар возможно это все использовать как другие виды деятельности при продаже остается полностью все оборудование мебель техника и в шаговой, и в шаговой доступности все культурные объекты центральная набережная пляжи в общем место очень проходное коммерция действительно того стоит фоточки вы видите то есть можно это все либо как-то переделать либо это все оставить так там небольшой может быть нарафет навести 250 миллионов рублей нужно заплатить для коммерции в центре сочи но ну, это вполне себе ничего у нас просто недавно был клиент который был готов забрать коммерцию за 700 миллионов но почему-то собственники передумали ее продавать сказали что может быть люди возьмут ее в аренду у нас так что коммерция в цене, да, она не дешевая, но это и коммерция, то есть она приносит вам доход, причем больше, чем квартиры, и окупаемость там, соответственно, ниже. Если вы еще и занимаетесь самостоятельно в ней бизнесом, то, соответственно, окупаемость существенно сокращается. Возвращаемся к квартирам. Жилой комплекс «Лето» 34 метра за 13 миллионов рублей, полностью с ремонтом. Интересно это тем, что это «Сириус». Комплекс граничит с парком южных культур, там большая такая территория. И сам по себе ЖК Лето, это закрытая территория, находится он между Олимпийским парком и Адлером. Там удобное место, ровное, все, как бы до беседу может добраться. Подходит он как под посуточную аренду, так же и для ПМЖ, ну либо для отдыха, как вы желаете его использовать. 34 метра, 13 миллионов рублей для Сириуса, это вполне себе неплохая такая цена и также сразу раз уж мы в Сириусе находимся апартаментный комплекс александровский сад недавно мы снимали про него видео где мы показывали спортивную площадку новую В общем апартамент 22 квадратных метра он действительно приносит очень хороший доход стоит 12 650 на сегодняшний день летом посуточно можно из него вытаскивать примерно по 150 в месяц зимой, если вы не хотите сильно заморачиваться, то проще его, наверное, сдать именно в длительную аренду, будет приносить вам порядка 50 в месяц. Сириус на сегодняшний день так сдается, поэтому можно это все рассмотреть. Огромные плюсы вообще Сириуса это его глобальное развитие, то есть туда реально инвестирует государство деньги, там лучшие пляжи, делают лучшую инфраструктуру, создают инфраструктуру вообще всех направлений, начиная от концертных залов, заканчивая рестораном, спортивными секциями, какими-то стадионами и так далее. И все это будет находиться там. То есть из Сириуса делают ну, что-то типа силиконовой долины, только еще больше, круче и наполненнее. Поэтому Sirius на сегодняшний день стоит столько, ну и плюс это апартаменты, на них поэтому такая цена, потому что они приносят вам доход. Следующий вариант уже такой более приземленный, возможно, по цене, именно для ПМЖ. Это квартира в соседнем доме от меня, мои клиенты ее покупали для себя, но вот по каким-то причинам в ней сами не живут. Двухуровневая квартира, на самом деле очень хорошая цена. 9 9800 на сегодняшний день она стоит, там 50 метров. Распланирована она снизу в такую большую как бы, кухню-гостиную. Сверху одна спальня и такая еще а, часть для, может быть, кабинета или просто места, где там поработать, что-то поделать. Меньше 200 тысяч за квадратный метр, при этом до зимнего театра пешком идти 17 минут или 15, я вот не так давно ходил. А если пешком прям до морского порта дома идти, то это в районе 35-40, причем я ходил, был снег, можно, в принципе, как-то это все ускорить. На машине, опять же, ехать до того же зимнего театра 5 минут, но ну, а если на мопеде, то, ну, примерно 4-5 тоже, в принципе, можно уложиться. Реально, место хорошее, оно ровное, инфраструктурное, есть пятерочки, магниты, вайлдберси, озоны, аптеки, мясо, кулинария, в общем, все там абсолютно есть. Я сам живу в соседнем доме. Мне, честно, место нравится тем, что оно уединенное, там нет огромного количества соседей и это спальный район, при этом самый близкий к центру и недорогой при этом же по нынешним меркам в Сочи. 9900, ну практически 50 метров полностью с ремонтом, там газовое отопление, в общем вы не будете тратить огромных денег на коммунальное обслуживание. Дом хороший, вопросов нет, честно, застройщики постарались, сделали круто, качественно, ну, то есть нареканий нет никаких, сам живу, сам кайфую. Если, например, не нравится Соболевка, пожалуйста, перемещаемся в микрорайон Фабрициуса, это жилой комплекс «Золотой колос», 38 метров, 14 300. Видовая квартира, то есть если вы именно гонитесь за видом, вариант для вас, небольшая студия для отдыха, просто приезжать, либо как-то набегами на месяц потусоваться. Сделан качественный ремонт, установлена вся необходимая мебель, техника, в квартире сделан теплый пол. Квартира распланирована в кухню, гостиную и спальню, то есть она как бы однокомнатная. Из всех окон открывается потрясающий вид на море, комплекс закрытой территории подземным земным Ну там как бы небольшая территория, но тем не менее она закрыта. Внизу есть фитнес-центр, кафе и тут же рядом остановка, там магазин «Магнит» еще внизу находится. 15 минут пешком до моря. И девятая гимназия, вот так примерно 15 минут до нее добираться. Но нужно уточнять, сможете ли вы в нее попасть, потому что там, ну, как бы, некоторые именно параллели класса, да, переполнены. Поэтому нужно именно уточнять. Не думайте, что если вы возьмете квартиру, то вы точно попадете в девятую гимназию. Она очень ценится, но, но как говорится... Нужно пробовать. Хорошая альтернатива вот именно это предложение жилому комплексу Мерката. Но в Мерката на сегодняшний день можно порядка 13 взять квартиры именно вот с хорошими видами. Но ну, там будет бассейн, но Мерката выше. То есть этот сильно ниже, удобнее в инфраструктуре, так скажем, находится. И ее можно, кстати, сдавать посуточно, место популярное. Олимпийский квартал, наши любимые господа, недавно, кстати, про эту квартиру мы снимали видео, 45 метров, 18,5 миллионов рублей, полностью комплектованная квартиру тоже ребята делают для себя, но сейчас хотят нам взять побольше, пока есть возможность, то есть они эту продают, покупают побольше там же, все абсолютно в квартире есть. Можно заезжать и жить. 18,5 миллионов рублей на сегодняшний день. Про Альпийский квартал просто у нас следующее предложение есть. Я тоже про него расскажу, потом поговорим про инфраструктуру, если вы вдруг не в курсе. 62 метра с очень качественным ремонтом. Я думаю, по картинкам это все видно. 25 миллионов рублей на сегодняшний день стоит. Это разлетайка. Вот, ну, я думаю, вы видели, наверное, уже на канале такие квартиры, когда одна комната смотрит в одну сторону и две комнаты смотрят в другую. В общем, кухня, гостиная, лоджия, хороший ремонт, все как бы есть, техника, то есть, пожалуйста, заезжайте, и живите, но ну, по картинкам, я думаю, это все видно, стоит 25 миллионов. Про Альпийский квартал, наверное, хочется сказать, что у меня следующая квартира, именно которую я очень долго жду, находится именно в Альпийском квартале. Я недавно приобрел там парковку, потому что сам планирую там жить, у меня 64 метра там. И почему я вообще рассматривал этот комплекс, почему я вообще его купил? Потому что ты находишься в центре, при этом не в туристической зоне, и ты именно там живешь. Но если ты захотел пойти в бар, или у тебя есть жена, ты захотел отправить ее вместе с ребенком куда-то прогуляться, то все это можно делать абсолютно спокойно пешком. Все удобно, все близко. Некоторым этот комплекс не нравится, потому что он густо населенный, там 9 корпусов стоит, они на таком, не сказать, что сильно большом клочке земли, но тем не менее это все-таки центр, это удобная инфраструктура, как внутренняя, так и внешняя. И в комплексе будет небольшой такой мол, ну торговый центр, огромное количество коммерции в виде кафе, детских центров и еще чего-нибудь, и магазин «Перекресток». В общем, я кайфую от альпийского квартала. Некоторые мое мнение не разделяют, но у каждого есть свое право на свое мнение. То есть мне нравится, вам, может, нет, но предложения есть, они действительно интересные, присмотритесь к ним. Уходим в Адлер, жилой комплекс «Касабланка». 26 метров, квартира, небольшая студия, про нее, кстати, не вышел обзор еще, но в инстаграме может быть такая будет небольшая вставочка. 26 метров, 8 миллионов рублей. Все полностью в ней готово, вид с балкона открывается на море, из окон тоже, ну вот вы, в принципе, это видите на картинках. Теплые полы, все хорошо подходит для сдачи, большая закрытая территория, там же, кстати, еще сейчас сделали бассейн. Ну, все там есть, большие расстояния между нами Самое главное, что сама Касабланка, она малоэтажная. Много кто это ценит, кто-то хочет, пожалуйста, вот вам есть предложение. 8 миллионов. Хорошо пойдет для такой, как квартиры набегов, для жизни, ну, максимум вдвоем, потому что она больше не предусматривает вам возможности там подселить третьего. И либо для сдачи ее использовать. Из Адлера мы перемещаемся в микрорайон Донская. И жилой комплекс Дмитрий Донской, очень, кстати, по хорошей цене, 5 600. Для Сочи редкость, это 30 квадратных метров, предложение может под коммерцию, как сдача или для жизни, апартамент с террасой, удобная транспортная доступность, ну и про микрорайон Донская, наверное, хочется сказать, что там три школы, три садика, огромное количество разной инфраструктуры в виде магазинов, рыночков, там детских каких-то развивающих центров, транспортной доступности, то есть все там есть. И как бы за 5-600 попробуйте что-то найти на сегодняшний день вообще в Сочи. Достаточно проблематично. Предложение вот вам есть, можете его также рассмотреть. Жилой комплекс Мадри-3, это в Адлере. Хорошее предложение в курортном городке. Это близкое к морю расположение. Примерно 100 метров ну, именно до морской глади. Цена ниже рынка. И подойдет это хорошо для сдачи, подойдет ну, для себя, для отдыха. То есть, как хотите, 7,5 миллионов рублей. 27 метров в первой береговой линии. Задумайтесь об этом. Жилой комплекс Палерма также находится в Адлере, э, тоже, в принципе, в курортном городке, но это уже через дорогу от моря, там проходит улица Ленина, то есть вам нужно через нее перейти, и если мы говорим про Мадрид, то это туристическое место, то Палерма уже не такое туристическое, то есть вы его можете миксовать, использовать как квартиру для себя, либо для отдыха, но так, чтобы вас никто не докучал. Там просто по соседству расположены виллы, и такая улица, знаете, не то есть... Вы туда заехали, никто вас не тревожит, кайфуете, спокойно живете, наслаждаетесь отдыхом и так далее. Проблемы, наверное, там э, с парковкой есть, но если вы используете ее для отдыха, нужна ли вам парковка или нет, тут уже вопрос остается открытым. 5,540 за 24 квадратных метра, господа. Теперь переходим к домам. Ну, мы еще тут к ним вернемся. В общем, дом э, в село Веселое, два даже дома. Э, стоит 17,540. Два дома по 204 квадратных метра и 4,5 сотки. Дома, огороженные забором, оснащены откатными воротами. Дома имеют по два балкона с потрясающими видами, а также угловые террасы на две стороны. Назначение земли и ИЖС, 15 кВт электроэнергии, вода-канализация центральные. газифицированные доплат никаких не нужно. Просто в Сочи это не редкость, вы покупаете объект недвижимости, отдельно потом платите за газ. Вот. До ПГТ Сириус 15-20 минут на Красную Поляну, именно на дорогу, 25 минут вы выезжаете. Ну нет, я вас обманул. До самой Красной Поляны 25 минут. Подойдет для ПМЖ, либо много кто сейчас именно интересуется домами в аренду. И они, кстати, очень неплохо пользуются спросом, но нужно делать качественный ремонт. Хотя бы красивый он должен быть, то вы спокойно сможете сдавать эти дома себе в удовольствие. Жилой комплекс «Альпика». Находится в завокзальном районе, примерно, ну, недалеко от Альпийского квартала. Минут, наверное, 7-10 между ними пешочком разницы. хороший панорамный вид на горы, отличный вариант для ПМЖ. Вот, пожалуйста, 10 миллионов 3-4 квадратных метра. Либо можете в аренду ее сдавать, но с посудкой будет проблематично, а вот длительно, пожалуйста, можете, как пассивчик такой, может быть, вам подойдет. Жилой комплекс Министерские озера, квартира с новым ремонтом, Мебель, теплые полы, балкон, застеклен, в общем, все, что хотите, сделано. Распланирована спальня, большая кухня, гостиная. И квартира хорошо подойдет именно для ПМЖ, потому что я вам уже говорил, что Минозера славится своей территорией, хорошей наполненностью, парковками. У них собственная набережная. Есть еще такая небольшая набережная возле пруда. Тоже как бы место притяжения местных жителей. 13,5 миллионов на сегодняшний день стоит. Это 56 квадратных метров. То есть можете ее также рассмотреть. И напоследок у нас два дома в Черешне, с бассейном, с хорошей отделкой, с ремонтом совсем. 250 квадратных метров, 8 соток земли. Асфальтовый подъезд, парковка придомовая на 7 машин, в принципе, ее можно уменьшить и сделать там что-то еще. Ландшафтный дизайн, зона барбекю. Ну, в общем, все, что вы хотите, в нем есть. 57 миллионов рублей на сегодняшний день это стоит, по фотографиям видно. Но на самом деле все объекты, которые вот я вам сегодня рассказал, если вас что-то заинтересовало, лучше смотреть вживую, потому что картинки картинками, а когда вот вы приезжаете, вы смотрите на это все своими глазами и думаете, блин, вот это прикольно. А по фоткам могли сделать выбор, ну такой вывод, что что-то не то. Поэтому, господа, вот все вам варианты на сегодняшний день, это такие у нас предложения недели от наших менеджеров, пожалуйста, рассмотрите, это действительно интересные предложения по своей уникальности, по стоимости, по вообще предложению расположения, их стоит рассмотреть. Вот, господа, был такой небольшой видос. Я думаю, что мы будем его и дальше и такие форматы проводить. А, надеюсь, они вам нравятся. Обязательно оставьте свои комментарии внизу. Ну и с вами был я, Макс Репьев. Ставьте лайки, рассказывайте об этом канале своим друзьям. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока!